Привет всем еще раз, чтобы два раза не вставать, закрою еще одну короткую тему, тоже о домашнем насилии. Тоже увидел обсуждение на одном форуме, где там продолжается перемалывание костей Регина Тодоренко. Я решил сформулировать, там и уже упомянул в одном месте на форуме, но в общем зафиксирую здесь, чтобы это было, хоть ничего нового здесь нет. В чем рациональная часть того, что сказал Тодоренко, о чем можно и нужно было бы говорить, если бы хоть кто-нибудь попытался расслышать, что она собственно сказала. Между прочим, из этого еще никак не следует, что Регина сама понимала, что она говорила. Но я надеюсь, что она имела в виду что-то в этом духе. Даже если и нет, специалисты по теме могли и должны были, я считаю, вычленить эту важную вот часть и зафиксироваться на ней. Итак, во-первых, все, кто присваивает Регине слова «сама виновата». Регина не говорила «сама виновата». Точка. Кто может найти сама виновата, цитату вставьте, вот. а если нет, тогда не надо об этом говорить, просто это не соответствует истине. А, второе. Регина никогда не говорила «бьет, значит, любит». Пока кроме Пушкина я нет кого больше это не слышал. Вообще самую большую пропаганду «бьет, значит, любит» я пока видел только от, от, от лоббистов закона о профилактике семейного бытового насилия. Кто сможет найти цитату Регины о том, что бьет, значит, любит, сказано именно вот в повествовательном одобрительном тоне. Найдите, приведите. Я такой фразы не знаю. Если нет, то не зачем это говорить. Теперь по существу вопроса. Если кто-нибудь хоть читал, хоть что-нибудь вообще связанное с домашним насилием, да, я имею в виду какие-то серьезные книжки, там, а не агитки, вот эти все там, эти рекламные проспекты, и книжки, раскладушки на три странички, там сказано буквально следующее. Что, во-первых, Естественно, физическое насилие домашнее – вещь сравнительно редкая. По цифрам вставлю ссылку в угол. Только что Елена Тимошина называла актуальную цифрь. Какая у нас реально цифра по физическому насилию домашнему? Это цифры ничтожные. Основная часть домашнего насилия – психологическое. Это первое. Второе. Это, конечно, статистики такой МВД не ведет. Это известно из психологической литературы, что основная часть психологического насилия делается женщинами. Увы. Ну, так, это как, как один из мелких признаков, но если у вас есть э, мужчина, который употребляет алкоголь регулярно, можете практически гарантированно э, утверждать, что у него он является жертвой многолетнего скорее всего такого махрового такого закостенелого э, психологического насилия такого то есть ну как хотите называйте там вынос мозга смотрите ссылку вставлю там если ссылок не хватит то в описании вставлю про вынос мозга я делал каст про сваливание в алкогольную зависимость тоже делал каст про алкогольный вопрос ну, в общем короче говоря это женская тема в основном и в первую очередь призыв о ненасилии должен идти к кому вот сюда можно было бы приплести слова Тодоренко, да, то есть кому это на самом деле относится. Второе. Как знают те, кто хоть чуть-чуть касался темы, все, все физическое, пардон, насилие, ну хотя психологическое тоже вообще, ну короче говоря, все насилие, домашнее насилие делится специалистами на две большие группы. Одно называется двустороннее насилие, когда оба увлечены. то есть, это такой циклический обмен ударами в прямом верносном смысле. То есть люди друг друга, в общем, так или иначе оказывают по отношению друг к другу насилие. Психологическое физическое. И односторонние. Что интересно, делятся они почти ровно пополам. То есть примерно половина всего насилия двусторонние. Двусторонние. То есть в паре двое работают. Это второе место, где можно было подумать всерьез о словах Регины Тодоренко. Что ты сделала именно, да? То есть обращаясь к одной стороне. Она же к женщинам обращалась, да, не кому-нибудь. И, наконец, третий пункт. В оставшейся части, которая посвящена одностороннему насилию, где один все время оказывает какое-то насилие, да второй является потерпевшим. Так вот, в этой части женщины, как это неудивительно, лидируют. Причем и по психологическому, и по физическому насилию. Увы, таковы цифры. Вставляя, опять же, ссылку, я делал доклад там со ссылками на источники и так далее. И это я только очень поверхностно прошелся. Можно было бы и поинтереснее что-то поискать. Соответственно, увы, в одностороннем насилии тоже основной призыв нужно обращать куда? Тоже к женщине. Что я сделала и так далее. Тут вообще-то как бы не вопрос, что я сделала, чтобы не было домашнего насилия, имеется в виду, чтобы она его не делала. И Здесь тоже можно было подумать о словах Регина Тодоренко. Но этого никто делать не стал, увы. И, видимо, уже не станет. Сама постановка вопроса, что женщина может быть в чем-то виновата, это практически табу. Да? вот такая у нас риторика ведет, то есть, как говорят как, как определить, кто вами э, у кого власть тот, кого нельзя критиковать вот, за кем нельзя даже, даже предположить, что есть какая-то вина, а это и есть, собственно, люди которые нам руководят кому принадлежит реальная власть в стране ну а почему это я высказал в предыдущем видео да? потому что у нас есть заранее назначенный злодей, есть презумпция так что вот, три пункта важных, по которым вполне можно было всерьез подумать, что сказал Регина Тодоренко. Но никто этого делать не стал. Пока.